Всем привет! Сегодня хочу показать, как устанавливать Windows 11 на виртуальную машину VirtualBox. Вот Ранее я Windows 11 еще не устанавливал, не довелось ознакомиться, но сейчас думаю попробую. Вот, э, скачивал я архив, не архив, а образ, образ системы сайта, в, в, ну, архив, веб-архив, по-моему, интернет-архив, вот, <coughs> вот, ну, ссылку, ссылку оставлю в описании под видео, вот, у меня уже скачан образ, вот он, э, запускаем, <coughs> virtualbox я его уже установил так и нажимаем создать выбираем windows 11 и здесь выбираем образ другой выбираем вот образ тени 11. Это образ а, сжатой операционной системы, а, <coughs> которая м, предназначена для слабых компьютеров, как я понимаю. Вот, сейчас переведем. А, име... Так... Э Windows 11 не uh, имеет все необходимое для комфортной работы за компьютером без раздувания и беспорядка стандартной установки Windows. Он использует всего 8 гигабайт пространства по сравнению с 20+, которые занимает стандартная установка. И вы можете обновить Windows 10 и установить ее на неподдерживаемое устройство. Вот. Так вот заявляет разработчик. Здесь есть отзывы, кстати, на английском. Но ну, если захотите, переведете. Вот. Продолжаем. Выбираем образ, нажимаем открыть а, и называем tini11. <coughs> так, неправильно. Тини 11. Так, далее. А, Память, ну, выделим 8 гигабайт. Процессоров выделим 4. <coughs> так. Нажимаем далее. А, напомню, я ранее Windows 11 еще не устанавливал. То есть это для меня новый опыт. Вот. Так, создаем новый виртуальный диск. На 20 гигабайт. Наверное, на чуть побольше. Давайте на... Давайте на 32 сделаем. Надеюсь, мне этого будет достаточно для видеообзоров. Далее. Готово. <coughs> вот. Создали. Можно зайти в настройки, посмотреть, все ли тут как нужно. Ну, оптического... Ну, так, оставляем. Так дисплей, видеопамять видеопамять я бы добавил, конечно количество мониторов один, так носители здесь у нас в носителях если э, ну, создаете э, новую систему да, вот здесь вот в носителях нужно добавлять образ вот у меня он выбран при настройке, при формировании вот это вот, кнопочку «Создать» нажали. Вот. Тут все по умолчанию, все оставляем, все сохраняем. Все, нажимаем «Ок». И нажимаем «Запустить». Так, включение виртуальной машины автозахват клавиатуры закроем это чтоб нам не мешалось так сделаем вот так тоже закрываем так, тут у нас по-английски небольшое зависание мышки идет вот ну посмотрим как это все устанавливается Так, выбор языка. Английский. А -а -а, время. Время, время, время. Выберем Россия. Где она? Россия. Метод ввода русский. Значит, английская у нас будет версия. Ну, не страшно, я как бы не заблужусь. <schools> так, выбираем. Далее. Далее. 32 гигабайта. Так, в системе необходимо 52 и более. Но мы все равно нажмем далее. 52 и более значит нужно. Ну, ну что? Это у нас тестовая такая установка. Я надеюсь, что все получится. Ожидаем загрузки файлов. Возможно на монтаже это все ускорю, если слишком долго будет. Вот И для вас это пройдет гораздо быстрее. Так, у нас происходит перезагрузка системы. А тут мы ничего не нажимаем, чтобы снова с флешки не грузиться с образа, я имею в виду. Вот, а теперь файлы, которые были скопированы на виртуальный диск, они, ну, с, с, с этого раздела запускается система. Опять у нас происходит перезагрузка. Еще раз у нас произошла перезагрузка. Надеюсь, что все идет как нужно. Так, и вот она, логотип Microsoft и первичная настройка, выбираем регион, Россия, метод ввода, пусть будет Россия где-то, нету, ниже, наверное, нет, нету. Так, а тут у нас что, Венгрия выбрана? Ну и ладно, ничего страшного. Выбираем US. Мне без разницы. А, добавьте вторую клавиатуру. Ну-ка, давайте добавим вторую. Есть ли у нас тут все таки Россия? Есть, есть. выбираем вторую так далее проверка обновлений Я напоминаю, что это сборка тестовая э, для ознакомления. То есть, э, у меня для нее нету, само собой, ключа. Вот, поэтому это просто для обзора, для теста, для ознакомления. Вот. То есть, никакие лицензионные требования я не нарушаю. Так, введите имя. Ну, я так и назову ТИНИ 11 мне. Не принципиально. Пароль пропустим. Разрешили пропустить. Так, локация. Найти мой девайс. Убираем. Диагностические данные убираем. Э -э вот. Так, убираем. Короче, все эти галочки убираем. <coughs> Нажимаем Accept. Опять проверка обновлений. Ай! Так, все кажется готово и тут сразу вскакивает такое окошечко а это я так понимаю кнопка пуск так э -э, сворачиваем эту кнопку пуск и попробуем сменить разрешение сделаем максимально хотя не получается максимально у меня так, так, так, так. Значит, он не определил драйвера. <coughs> так, зайдем в диспетчер задач, если тут есть такой вообще. Диспетчер задач. Так, вот все приложения. Вот здесь может быть все по-английски. Ну Windows Tools. Вот Task Manager. Надо для него иконку отдельную создать. Вот сюда вот ее поместим. Так, и посмотрим, что у нас по производительности. Для процессора я выделил 4 ядра. Вот загрузка на 2%. Да? Памяти 2 гигабайта. 1.9 занимает а. ну видео я так понимаю он не нашел драйвера вот либо это как-то с виртуальной машиной связано вот давайте посмотрим по поводу драйверов так заходим в управление Компьютер, вот менедж. А, вот же прямо здесь можно было систем. Девайс-менеджер. Так, вот он у нас не нашел мультимедиа аудио и base систем девайс Так, а что по видео-то? Microsoft Basic Audio. Basic Display Adapter. Так, ну понятно, он не нашел драйвера. Можно установить, попробовать. Так, что у нас тут установлено? Инстаграм, мессенджеры, ватсап и тикток. Интересно. Или это просто ссылки? Наверное, это просто ссылки рекомендуемые. так где у нас браузер браузера я не вижу браузер видимо в этой сборке удалили есть microsoft store давайте попробуем отсюда может браузер установить самые нужные приложения Так, переходим в вкладку Apps, меня бы устроил Mozilla Firefox, давайте попробуем найти Mozilla, есть ли она здесь, Mozilla, вот она, получить. у нас что виджеты нужно войти в аккаунт microsoft как я понимаю чтобы виджеты работали teams в автозагрузке надо убрать teams из автозагрузки так Давайте систем configuration Загрузка, стартап. А, вот у нас загрузка. <coughs> Убираем. Teams. Все, Teams убрали. Закрываем. Это у нас MS-конфиг такой. это закроем. Так, все, Mozilla Firefox установилась. Первоначальная настройка. Все, отлично. Так, магазин приложений закрываем. Давайте Попробуем перейти на сайт AMD. У меня самая простая видеокарта. Если хотите, чтобы у меня не было тормозов, видеть в видеороликах можете поддержать канал в, в описании к видео будет будет ссылка с, с данными и вы можете поддержать канал так продолжаем искать драйвера посмотрим как они установятся или нет. Так, тут даже одиннадцатой нету версии. Давайте для десятой загружаем четыреста мегабайт, много. Сейчас посмотрим, встанут, не встанут, отличается как-то, не отличается. Со звуком тоже, так понимаю, проблемы. Звук тоже нужно настроить. Драйвера мне нужны, чтобы картинку на весь экран сделать. Вот. И, и делать какие-то тесты, каких-то программ, записывать видео. Обучающие например, по установке каких-либо программ. Так, вот, скачался драйвер. Запускаем, как он отреагирует на эту операционную систему. Нажимаем Yes. Install. Вот по видео есть зависание, это вот именно связано с, с видеокартой, я так думаю. Нужны ли вообще драйвера а, видео для виртуальной машин? Если честно, не знаю. Кто знает, пишите в комментарии. А я попробую их установить. И тут у нас есть возможность добавить второй рабочий стол. Тут у нас чат, файловый, эксплор. Настроим раскладку для переключения. у нас прервал md драйвер. Упс! что-то пошло не так ну ладно значит драйвер нам не нужен посмотрим информация о системе не актив... Windows не активирована. не Windows обновлена. Так, ну сделаем побольше разрешения все равно. Все. Так гораздо лучше. И сделаем на весь экран. Так, тут такие черные полоски. Так, еще я хотел показать одно хорошее приложение. М -м. Называется Капкат для записи видеороликов. переходим на сайт Капкат не находит нажимаем назад Капкат download не нашли пишем The Капкат и тут у нас как раз таки нужный нам сайт вот, скачиваем для PC, официальная версия, 1.3.5. Запомнили? Английский язык. Официальная версия, скачиваем. Так, загрузка начнется через 10 секунд. Ждем начала загрузки, 388 мегабайт обновление 27 февраля. Запускаем загрузку. Тут у нас какая-то встроенная всплывающее окно на биржу Gate.io. Интересно, как это произошло. Ну ладно, строили рекламу, молодцы. Китайцы. Приложение китайское, приложение для видеомонтажа. Это недавняя моя находка. Вот, ранее я пользовался приложениями DaVinci Resolve. А, потом пользовался программой KDE Online. День life, вот для видеомонтажа ну иногда шоткат, вот эта программа появилась сравнительно недавно. Разработчики этой программы, насколько я знаю, это создатели ТикТока, вот и теперь у них есть такое вот Приложение. Приложение для видеомонтажа. Вот, а, если сравнивать с тем же DaVinci Resolve, программа, у программы очень а, дружелюбный пользовательский интерфейс. Все, а, на мой взгляд, проще для настройки для каких-то домашних видеороликов или любительских видеороликов. Разные переходы uh, uh, уже есть. В программе ничего не нужно дополнительно скачивать. Вот разные эффекты всевозможные. Вот. И это ну, является очень большим плюсом ну вот, в с другими бесплатными программами для видеомонтажа. Вот. И в этом ролике я хочу показать, ну вот, во-первых, как скачать, как установить, а во-вторых, показать, как включить русский язык в этой программе. Вот, так как изначально она... Была только на английском языке. Так, все, дистрибутив скачался. Заходим в загрузки. Переходим в папку с загруженными файлами. Запускаем установку. Все равно запустить. Так, согласиться. Установить. Это все закроем пока что. Оставим только установку программы. Так, установка завершена. Нажимаем старт. Проблемы с графи- Графические проблемы, в общем. Все равно продолжаем. Вот... А, интерфейс программы стартовый. А, здесь мы... Должны... Сделать вход. Вот, здесь у нас настройки. Здесь создание нового проекта. Здесь будет отображаться проекты, которые вы ранее создавали. Вот. Переходим в настройки. Переходим в настройки языка. И здесь у нас русский язык есть уже. Вот. но если вы использовали программу версии один, три пять, сейчас покажу, если вы изначально ве ве версию. 1.3.5 скачали. А, а, в ней нету русского языка. Вот. Сейчас эту проблему исправили. Вот, нажимаем Сохранить и запуск. То есть, для того, чтобы в программе появился русский язык, ее нужно обновить. Вот. И в настройках изменить язык на русский вот ранее это решалось установкой бета-версии вот но сейчас видимо исправили что очень радует вот нажимаем это все все у нас здесь сейчас на русском Вот, можно установить бета-версию. Вот. И при установке бета-версии э, изначально э, русский язык был, хотя в общей версии 1.3.5 его не было. Вот, так что если кому-то это может помочь, вот такая вот информация ну сейчас не буду устанавливать покажу интерфейс программы новый проект нажимаем нажимаем разрешить это у нас все связано с драйверами которые не установились как следует на виртуальную машину вот И здесь у нас здесь у нас добавление видео у нас ничего нету, к сожалению, <laughs> для примера, так как это чистая операционная система. Вот звуки, изображения, все сюда можно добавлять. А, здесь есть готовые звуки, их можно скачать. Вот. в библиотеке тоже есть видео можно брать какие-то заготовки из библиотеки вот также можно добавлять текст само собой тут есть уже заготовки с различными шрифтами светящимися и, и это очень удобно вот и все это редактируется как вам Нужно. Вот. Перетаскивайте на линию. Вот. И здесь вот все настройки есть и сам текст, и размер шрифта, и цвет, и отступы, и другие настройки тени. В общем, очень много настроек. И все это просто настраивается. И также есть анимация текста. Вот. Все очень понятно и наглядно. Вот, также тут есть различные стикеры для создания различных эффектов на видео. Вот, есть эффекты. Тоже для анимации переходов, например, или еще каких-либо. Вот, отдельно вот вкладка по переходам из сцены в сцену, вот очень большой выбор, вот и это все все бесплатно. Вот также есть фильтры различные, корректировка, здесь какие-то настройки. Здесь вот в правой части можно настраивать уже медиафайлы, которые вы добавили на таймлайн, time, на да. А здесь можно редактировать. Вот, ключевые кадры ставить. Вот, создавать анимацию. И все это вот настраивается. Вот так. Очень много всего разных настроек вот так что это сейчас программа один из главных наверное конкурентов различным платным программам и бесплатным тоже вот так как здесь все очень юзер френдли как говорят вот когда мы уже создали здесь видеоролик готовый, вот, экспортировать можно вот как файл. Вот, и затем после сборки можно сразу экспортировать в YouTube или TikTok. Вот. Разрешение можно выбрать до 4. к даже вот два выбора кодеков и два выбора формата вот чисто кадров в секунду вплоть до 60 кадров в секунду что выгодно отличает от бесплатной версии davinci resolve вот, также можно при создании файл, файла звуковую дорожку экспортировать отдельно. Вот здесь галочка. Вот, что тоже очень удобно в некоторых случаях. Вот такой вот небольшой видеообзорчик Теперь мы это все закроем. где у нас кнопка выключения компьютера не могу найти или это у меня скрылась а, она скрылась вот из-за прокрутки из-за высокого разрешения сделаем поменьше разрешения так вот у нас кнопка выключения нажимаем shutdown И на сегодня такой вот мини обзорчик э, сборки тени 11 вот процесс установки windows 11 вот. всем спасибо за просмотр надеюсь был полезен Полезные ссылки можете посмотреть в описании к видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поддерживайте канал. Это очень помогает дальнейшему развитию. Всем спасибо и пока!